Святому Богу не нужны поклонники, которые поклоняются ему шаблонами. Богу наши обряды, ритуалы и шаблоны не нужны. Бог в них не нуждается. Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться ему в духе и в истине. Человек схватился за шаблон и думает, что он может угодить этим Богу. Он думает, что если я буду ходить в церковь и совершать все те ритуалы и обряды, которые делают все люди, то я спасусь. Нет, мой милый друг, Богу нужны люди, которые будут поклоняться ему в духе и в истине. Превосходнейший пример поклонения Отцу в духе и в истине показал нам наш Господь. Иисус Христос, которому мы должны подражать, как апостолы подражали Иисусу Христу. Мой милый друг, для того чтобы поклоняться Богу в духе и в истине, тебе нужно родиться от воды и духа, чтобы ты мог быть Вадим Духом Божьим, ибо все Вадимы Духом Божиим суть Сыны Божьи, плотской человек никогда не сможет угодить Богу, потому что Богу нужно поклоняться в духе и в истине. Только поступающий по духу, только водимый Духом Божьим может угодить Богу. Потому что плотской человек, он будет жить просто по шаблонам, потому что он не слышит голос Духа Святого. Он не сможет поступать по духу, он сможет поступать по шаблонам, которые не спасут его. Ни один человек, не сможет получить свое спасение, живя по шаблонам. Хождение в церковь тебя не спасет. Все, что ты делаешь в своей церкви, тебя это не спасет. Это всего лишь шаблоны, которые придумали люди, и это не спасает. Что тебя спасет, мой милый друг? Так это поклонение Богу в духе и в истине, когда ты будешь слышать Его голос и исполнять все Его повеления.